Здесь больно. Нет, какие... Конечно, было больно. Да, да. Обширно. Да. Мозоли были 20, а, ничего больше. А так хорошо. Обычно перед Новым годом Федерация Кюкшинкай проводит самурайский день. В этот день на эту тренировку, на эти поединки собираются, как правило, и мастеровитые бойцы, и тренеры, преподаватели, так и спортсмены, делающие первые шаги. Он самурайский день, чтобы закалить свой дух, набить тело. Да. На следующий год планы в карате добиться новых вершин, поставить себе новые цели и также продолжать их добиваться. В этом году побольше, чем в прошлом и в позапрошлом Больше. Ну, много молодежи, конечно, но это, это хорошо. Приобретать опыт, работать над техникой. И главное, не пропускать тренировки, изучать. То, чем занимаемся, карапеть. Планы это кубок мужество, Призовое место. Только за первые бороться. А там как получится. На Новый год. Далее вас федеральный округ. Выступить. Первое с россии выступить. И сдать и поиска. Желаю в новом году здоровья, бойцовского духа, кивкушиновского настроения, боевых путешествий, чтобы все было у вас на пост. За Килкушин! Ос! С наступающим Новым годом! Желаем счастья, здоровья! Из спортивных успехов. ОС! Ова!